одна из основных задач менеджера это поддержание активности или поддержание активности и сбор э, подписчиков то есть менеджер канала общается с подписчиками канала отвечает на их комментарии что то советует рекомендует ну, то есть создает на канале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 тратит колоссальное количество времени, если он честно э, выполняет свою работу. но ну, а теперь к самому интересному. Сколько же это стоит? Опять же, как я уже говорил в начале, нет четких э, границ, как и многого на YouTube. То есть четких цифр. Кто-то берет 3, кто-то берет 5, кто-то берет 30 и более тысяч. Я своих менеджеров YouTube